Затихло все. Ум затих, эмоции стихли. И вот в тот момент проявился мой дух. Еще раз повторюсь, я об этом тогда не знал. И он начал делать такие дела, о которых я не мог даже мечтать. Не мог себе представить, что я могу такое сделать. Ай да я, ай да, такой вот сукин сын, как говорил Александр Сергеевич, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вот если вы вот так вот себя ведете, то дух очень быстро прекращает действовать через вас. Никаких преград в его жизни нет. Они куда-то все исчезли, испарились. Что он может все. Андрей, это невозможно, у тебя не получится. Причем так, знаете, снисходительно, со смехом, ну, вроде что-то у парня там заклинило. Если вы э -э, доверились своему духу, он вас моментально проведет. Вы будете ошеломлены, что с вами происходит. Вы не боретесь. Сомнений просто нет. Когда у вас активизировался дух, сомнения исчезли. Проявляются силы духа, а этот человек может не выдержать этой силы, и он начинает чувствовать, что он реально как будто сходит с ума. При встрече с близнецовой половинкой и с родственной душой это люди испытывают в полной мере. Они, они так и говорят, меня шандарахат из стороны в стороны. все никогда в жизни ничего подобного, больше большей моей жизни не должно происходить никогда. Это страшно, не надо. Когда проявляется сила Духа у человека, когда проявляется его Дух, моментально слетаются различные энергетические паразиты. Очень быстро. Этот паразит разрастается в масштабах, то есть он энергетически очень-очень-очень такой, прямо жирный становится, да? И этот паразит начинает владеть и управлять человеком. Не Может, это все мне показалось? А показалось, не показалось, да ну ее, какая разница? Все люди живут нормальной жизнью, и я буду жить, как и все. Не сравнишь силу духа, его сияние, его мощь, не сравнишь ни с чем из внешних достижений. Вы можете построить, перестроить свою жизнь таким образом, чтобы каждый ваш день, Иногда, может быть, каждый час приближал вас к раскрытию вашего духа. Вы будете делать в повседневности такие вещи, которые будут способствовать раскрытию вашего духа. По-настоящему дух раскрывается только в действии. Наш дух – это совершенно особенная, очень мощная энергетическая структура, которая есть практически у каждого человека. Это то, что проявляется в жизни довольно редко. Как правило, проявляется в особенных экстремальных случаях. И я уверен, что многие, кто будут смотреть это видео, вы наверняка испытывали на себе вот это влияние вашего Духа, как он влияет на нашу жизнь, как он ее самым радикальным образом меняет меняет ее порой мгновенно и иногда незаметно. То есть мы даже не замечаем, что вот в те или иные моменты жизни очень мощно раскрывался и проявлялся и действовал наш Дух. Для того, чтобы рассказать сегодня, что это такое за структура Дух, как она работает в нашей жизни, как она проявляется, я буду приводить многие примеры. Примеры из собственной жизни, примеры из своей практики консультирования. И во многих этих примерах вы наверняка найдете себя. Вы наверняка скажете, вот что-то подобное со мной случалось. Но здесь есть небольшое «но». Дело в том, что дух, его проявление, его характеристики очень трудно описать. С одной стороны, они как бы очевидны. То есть это очень мощное проявление, перепутать с чем-то одно бывает довольно сложно. Но с другой стороны, многие могут э, сказать, что да, вот у меня такое было проявление Духа, но это не совсем то. Иногда под проявлением Духа, э, проявление Духа путают с силой воли. Когда вы проявляете недюжинную силу воли, когда вы собираете все свои силы в кулак, когда вы мобилизуетесь максимально, это не то. Сила Духа, Скорее всего, будет проявляться не тогда, когда вы мобилизовали свою силу воли, а когда наоборот, у вас все ваши возможности уже исчерпаны, вы уже сдались, вы уже не знаете, что делать в своей жизни, но сдались как? Почти что сдались. Внутри остается некая непоколебимая то ли уверенность, то ли какая-то настырность, что все равно все получится, все будет хорошо. Порой вот в такие моменты проявляется дух, но не только в такие. В общем, сегодня я расскажу, что такое дух, как он проявляется, как он меняет нашу жизнь. И рассказ мой будет а, не просто так. То есть не, по, не потому, что мне так захотелось. А, в школе «Родные души» поступили вопросы. Андрей, вот вы говорите дух, дух а, на обучении, проект единства в обучении» будет. Активизации Духа, что это такое, что вы имеете в виду? Потому что ну, вот в православной, в христианской традиции известен такой термин, как Дух Святой. Это то, что м -м, глобально, всеобъемлюще, да, это не то. Это, не об этом духе я говорю. А с другой стороны, люди задают вопросы и говорят: наверное, это высший я. Не совсем то. Когда мы говорим высшее я, мы подразумеваем высшую душу, от маническое тело это не совсем та структура. Наше высшее я действительно это очень мощная структура, которая непосредственно контактирует с божественным уровнем, но дух это не то. Дух это отдельная, очень особенная и очень мощная энергетическая структура, которая действует самым уникальным, неповторимым образом. Еще раз скажу, что с чем-то перепутать, проявление духа довольно трудно. Но если вы пока мало знакомы с этим явлением, проявление духа, то вы можете перепутать его с силой воли. Для чего, собственно говоря, я буду сегодня рассказывать о том, что такое дух? Начать я хочу с того, что, конечно же, в своей жизни я испытывал это состояние не раз, ну, довольно много раз. И были, были такие времена, когда я... Я осознавал, что вдруг проявляется мой дух, и он начинает реально очень сильно изменять мою жизнь. Я просто не называл это так, что это мой дух. Я чувствовал, что это особенная сила, а, ну и больше ничего. Это было давно, давно, давным-давно, это было ну, где-то лет 25 тому назад, и тогда я не занимался духовными практиками, я а, занимался бизнесом, и а, был, если помните, Кризис 1998 -го года, когда все рухнуло, вот эта девальвация, и, соответственно, мой бизнес тоже рухнул. И вот когда все рухнуло, и я сам тоже практически рассыпался, я уже совершенно не знал, что делать, как жить, собственно говоря. Там были кредиты, причем такие валютные, но это не важно. В общем, я оказался в ситуации не то, что безвыходности, а абсолютной прострации, я вообще не понимал, что делать. Но если помнить, кризис 98 -го года, там все менялось с каждым часом. И это было, в общем-то, жутко. То есть с каждым часом ты видишь, как ты все теряешь, теряешь. И в какой-то момент вот все у меня внутри сдалось, и ум не знал, что делать, и эмоции мои уже как бы исчерпали себя. Я там злился, негодовал, я расстраивался, что-то еще было. В общем, затихло все. Ум затих, эмоции стихли. И вот в тот момент проявился мой дух. Еще раз повторюсь, я об этом тогда не знал. И он начал делать такие дела а, в бизнесе, именно в бизнесе, в моем бизнесе, а, о которых я не мог даже мечтать. Не мог себе представить, что я могу такое сделать. А, собственно, я это и не делал. Это делал дух через меня. Что-то, какая-то сила мне говорила, иди туда, нужно сказать это, нужно сделать это. И все получалось, все получалось на раз, без осечки. Это было уникально. А почему я с этого начал свой рассказ? Потому что в какой-то момент, через несколько месяцев, через два-три месяца вот такой удивительной сказки в моей жизни, а в течение всего этого времени действовал дух, конечно, не 24 часа в сутки, но довольно много, через некоторое время я возгордился. Я сказал, о, какой я молодец, какой я супер, каких я дел тут наделал. И вот как только это произошло, сразу же все вернулся сразу же все исчезло исчезла та сила которая меня вела я стал делать ошибки я почувствовал что у меня недостаточно силы что я не тяну те или иные проекты мой бизнес опять начал шататься и все постепенно постепенно стало сходить ну не на нет конечно нет но очень резко спал спала моя деятельность и ничего я не мог с этим поделать Почему я начал с этого рассказ? Потому что если подобные вещи происходили в вашей жизни, и вы не осознавали, что через вас действует Дух, а сами себя, так сказать, хвалили, ай да я, ай да такой вот сукин сын, как говорил Александр Сергеевич, ай да Пушкин, ай да сукин сын. Вот если вы вот так вот себя ведете, то Дух очень быстро прекращает действовать через вас. Почему так происходит? Я об этом расскажу в самом конце. Но, конечно же, в своей деятельности, в деятельности, которую мы ведем в Шанти уже 10 лет, я довольно часто наблюдал, как у других людей проявляется этот дух. Приходит на консультацию, приходят на процессы, и особенно на консультации, люди рассказывают, как у них все начинало происходить, когда они встречали свою родную душу. Это близнецовая половинка может быть, либо родственная душа чаще всего, близнецовая половинка или родственная душа, там проявляется Дух очень мощно, очень мощно проявляется Дух. Но иногда и при встрече с кармическим партнером тоже происходят очень мощные события, которые связаны с проявлением Духа. Так вот, как же это выглядит? Когда происходит встреча с родной душой, человек, во-первых, чувствует, что его переполняет энергия этот человек может быть очень далек от духовности, либо он может заниматься духовными практиками очень много лет. По большому счету, не имеет значения. Ваша предварительная подготовка не имеет значения. Вот в данном случае, в случае проявления Духа. Ваша предварительная подготовка будет важна для вас потом, когда пойдет процесс воссоединения с вашей родной душой, когда пойдут процессы очищения, трансформации. Все это будет иметь значение. Но пока вы только на этапе узнавания, и вот это проявление, мощнейшее проявление Духа происходит, ваша подготовка не имеет никакого значения. Для того, чтобы проявился ваш Дух, только проявился ваш Дух, не нужно каких-то особенных условий, которые вы можете себе сами специально создать. То есть это не обязательно. Не то, что не нужно, это не обязательно. Дух может проявиться и чаще всего проявляется спонтанно. Но, еще раз, и еще раз я сегодня буду повторять, для того, чтобы правильно понять действие духа, нужны, нужна подготовка, нужен опыт, нужны знания и нужна осознанность. Осознанность очень важна. Вы должны осознавать, что это дух, что это не ваша сила воли, что это не что бы то ни было другое, а это дух. Если вы это осознаете, это очень важно. Значит, вы можете дальше осознанно действовать, дальше можете, так сказать, пожинать плоды действий Духа. Вот. Но вначале я рассказал, что бывает, если вы этого не осознаете. Так вот, мощнейшая наполненность энергией, и дальше с человеком происходят удивительные вещи. Помимо того что он чувствует себя одновременно как бы в двух мирах, то есть как бы в двух состояниях он одновременно находится. В своем обычном состоянии он действует в своей обычной повседневности, и в то же время он чувствует, что где-то не там. В то же время он чувствует, что с ним, или точнее, внутри у него происходит нечто особенное, какие-то мощные процессы. Иногда это может быть, могут быть озарения, иногда это могут быть... А Просто мощные переживания, иногда вспоминания прошлых жизней, ну и так далее. В данном случае это не важно. Он а, оказывается одновременно в двух мирах. Это второй момент. И третий момент. Он чувствует, вот это самое главное, он чувствует, к своему собственному удивлению, что никаких преград в его жизни нет. Они куда-то все исчезли, испарились, что он может все. Он чувствует вот это всесилие, он чувствует не просто мощную энергию, о чем я говорил вот в первом пункте, да? он чувствует совершенно особенное состояние, что нет препятствий. Он чувствует, что все возможно. Он не может в этом состоянии, он не может поверить, что ему что-то может помешать. И почему это очень интересно в теме воссоединения родных душ? Потому что именно вот это состояние которые только-только начал описывать, что нет а преград, что все возможно и так далее. Именно это состояние, то есть именно ваш дух и начнет процесс воссоединения с вашей родной душой. И дальше я хочу вам в этой связи привести вот один из примеров на консультациях. Рассказывает одна женщина. Она живет в Европе, за границей, то есть не в России. Она живет в Европе, и некоторое время там живет, и в Европе, как известно, довольно спокойно. Но вот, встречает она свою родную душу, и к ее удивлению, огромному удивлению, этот человек, он в Бразилии проживает. А что такое Бразилия? Ну, мы, может быть, в России не очень знакомы, вот, а она решила узнать, что это такое за страна, и, в общем-то, Страна, мягко говоря, небезопасная, да еще и живет он в том городе, который является одним из самых а, криминогенных городов Бразилии. То есть ехать туда крайне опасно, тем более женщине, и если тем более одной, то это очень высокая степень вероятности того, что женщина очень серьезно пострадает. Ну, сами понимаете, каким образом, да, то есть это, это, это понятно. Все это она мне рассказывает, я, в общем-то, не знал. И она а, мне говорит, что я все это знаю, я все это умом понимаю, и вот тут вот внимание, как действует Дух. Она говорит, я чувствую, что я туда должна поехать, и что ничего со мной страшного не случится. Вот так вот, таким образом действует Дух. Я сейчас постараюсь описать это с точки зрения энергетики, как это ощущается. Эта сила вас не то, что подталкивает, давай, ехай, ехай, лети туда, в Бразилию, да? Она вас буквально как поднимает и туда несет. И вы чувствуете одновременно, что вам это невероятно приятно, вы чувствуете эту силу, чувствуете эту безграничность возможностей, и в то же время вы как-то понимаете, что это не вы. Вы так сделать не можете, вы так никогда раньше не делали, вы были разумным человеком вы должны были предпринять какие-то там меры безопасности, или, по крайней мере, может быть, договориться, чтобы встретиться в другом месте, да? Нет. Весь, весь разум, вся логика, все сомнения, все страхи, они просто исчезают в этот момент, и дух вас туда несет. И вот дальше эта женщина рассказывает, она говорит, я лечу в самолете, и ум мне говорит, что ты делаешь, куда ты летишь. Ты, ты оттуда целый невредимый не вернешься, это невозможно. место. Ум говорит, и тут внимание еще один момент: как действует дух? Вот это а, влияние ума ощущается настолько маленьким, настолько незначительным, что вам, ну, почти что смешно. То есть на вас это никак не действует. Если всю основную жизнь, ум, логика, разумный подход нас все время сопровождает, он нам помогает, мы ориентируемся таким образом, а иначе невозможно в современном мире ориентироваться, только так, то в такие минуты активизации Духа ум, он становится, по сравнению с силой Духа, он становится незначительным. И вот если этот момент осознать, то это может стать поворотным пунктом в вашей жизни. Если вы осознаете, что на самом деле ум, каким бы он ни был изощренным, развитым, может быть, даже вам кажется почти все знающим, много знающим, да, вот каким бы он ни был, по сравнению с силой духа он маленький, он мелочь, он не может влиять на вашу жизнь настолько сильно, настолько определяюще, как может это делать дух. Это очень важный, это поворотный момент, может быть, в вашей жизни. Если вы полностью осознаете свой опыт, вы поймете, что на самом деле в жизни самое главное это дух. Я на протяжении этого видео повторю, наверное, эту фразу еще не один раз. И не потому, что, чтобы вы ее просто запомнили, а потому что буду обращать ваше внимание на ценность и очень, очень большую важность. Духа, проявление Духа в вашей жизни. Самое главное в жизни – это Дух. Он может делать то, чего вы со своим умом, со своими талантами, со своими связями, со своими финансовыми возможностями. Вы не можете это сделать как Личность. Дух может. Вы будете сомневаться, вы будете семь раз отмерить, один раз отрезать. И так далее, и так далее. Вы будете двигаться постепенно, может быть, кто-то быстро движется, кто-то медленнее, но постепенно. Вы будете шаг за шагом двигаться. Дух вас моментально перемещает из точки А в точку Б. Дух не сомневается, Дух не рассчитывает, Дух не стелит соломинку там, где можно упасть. Он, Дух, у него не только нет сомнений, у него нет никаких преград, у него нет понимание того, что может не получиться вообще, то, что вы задумали. У вашего духа нет таких, как бы сказать, не то что мыслей, да, нет таких ориентиров, как то может не получиться. В мире духа этого просто нет. Если вас дух куда-то тянет, то это обязательно произойдет, если вы ему отдадитесь, если вы позволите вашему духу вести вас по жизни моментально переместит из точки А в точку Б. И со стороны другие люди будут на это смотреть и крутить пальцем у виска и говорить, это, это безумие. А давайте я вернусь еще раз к своему рассказу, с которого начал, когда я занимался бизнесом. Я хочу обратить внимание, что в, в то время я не занимался духовностью. Да, я что-то почитывал, мне было интересно. Психология, философия, эзотерика, йога мне было интересно. Но только, знаете, как вот так вот факультативное чтение, как хобби, то есть я ничем не занимался, особенно, я занимался бизнесом. И вот когда я делал то, что делал, когда активизировался дух, не я делал, а дух через меня делал, мне мои конкуренты и бывшие еще партнеры говорили, Андрей, это невозможно, у тебя не получится. Причем так, знаете, снисходительно, со смехом, ну, вроде что-то у парня там заклинило, а я был в то время довольно молодой, мне было там 20 с небольшим лет. Вот. Ну, молодой, горячий, глупый. Ну, сейчас обожжется, сам все поймет. Ничего не обжегся. Из точки А в точке Б я перемещался моментально с помощью духа. Я шел туда, куда надо, и говорил то, что надо, и заключал договора, которые надо. И нигде не было ошибки. И нигде я не думал. Я просто не мог думать. В тот момент у меня просто... Все, интеллект, он сдался. Вот так вот это действует. Даже если вам со стороны говорят, это невозможно, это безумие, остановись, подумай, что ты делаешь, давай сначала все взвесь, нужно же как-то разумно подходить к этим шагам, да? Но вы чувствуете, что дух вас мощно ведет, и никаких сомнений нет, что у вас получится. Вот когда у вас такая ситуация, я не даром не просто так все это рассказал, когда у вас такая ситуация, если вы откликнулись, если вы а, доверились своему духу, он вас моментально проведет. Вы будете ошеломлены, что с вами происходит. С одной стороны, вы будете ошеломлены, а с другой стороны, у вас будет внутри состояние, что все нормально, так оно и должно быть. И в этом нет ничего особенного, в этом нет ничего удивительного. А вы не станете таким героем, супергероем, который, знаете, вот в каких-то фильмах а, с таким вот видом, героическим. вы будете точно таким же человеком как всегда но а, внутри у вас будет эта сила и может быть вот такое вот отличие а, от других людей у вас будут особенно ярко гореть глаза в глазах у вас будет чувствоваться видеться эта сила и глаза у вас будут устремлены куда-то прямо вперед буквально то есть, как бы, глядеть будете через все, но вот туда вперед, в точку Б, куда ведет вас дух. А продолжу тот рассказ, который я услышал на консультации. А дальше женщина эта приехала в Бразилию, приехала в тот самый город, встретилась со своим мужчиной. Конечно, вы догадываетесь, что ничего страшного не случилось. А, эта сила, силу духа, она бережет человека. Помимо того, что она его ведет очень сильно, она его бережет, она его охраняет, вот эта вот защита мощнейшая выстраивается. И вот такой момент она мне рассказывает. Они с этим мужчиной прогуливались там где-то в пригороде и увидели гору, красивую гору. И вот он ей показывает эту гору и говорит ей, помнишь, я высылал тебе фото с этой горой? И она вспоминает, что да, действительно, там, по-моему, пару-тройку месяцев тому назад он высылал ей это фото, она смотрела на эту фотографию и думала, ну это же невозможно быть там, с ним, что ее душа, сердце рвется туда, но ум говорит, это невозможно. Это невозможно там быть. И вот когда она это увидела, она мне говорит, я поняла, что все возможно. А вот это вот, Состояние, вот это ощущение, которое дает дух, что все возможно. Состояние, что все возможно, не связано с тем, что вы отметаете свои сомнения. Не связано с тем, что вы боретесь со, своими, со своим, со своим каким-то скепсисом. Да, У вот, вас какие-то сомнения посещают, а вы начинаете с ними бороться, вы говорите, нет, все получится, у меня все получится, я сильный и так далее. Вы не боретесь, сомнений просто нет. Когда у вас активизировался дух, сомнения исчезли. Это пространство вашего духа. Вот так вот он действует. Вам не с чем там бороться. Вы просто не видите препятствий. Если вы э, как бы боретесь с какими-то внешними препятствиями, они для вас вообще не препятствия. Это как что-то ну, совершенно неважнецкое. У вас внутри есть непоколебимая стойкое и, что интересно, ничем не обоснованная уверенность, что у вас все получится. Еще раз повторюсь: кто-то со стороны может говорить ты сошел с ума, это невозможно, опомнись, не делай этого, и ум вас тоже говорит то же самое. А может быть еще и похлеще, что ты пропадешь там и так далее а Дух вас ведет, и вы победите. Звучит все, это все очень красиво, очень замечательно, и все это так на самом деле есть. Но, как всегда, в нашей жизни есть но. В нашей жизни всегда есть какой-то определенный подвох. И этих подвохов несколько. Во-первых, ваше эго в какой-то момент ненадолго может взять вверх и как бы присвоить себе заслуги духа и возгордившись и, так сказать, потеряв все ориентиры, как говорят, потеряв все берега, да, вы начнете творить уже какие-то беспредельные вещи. То есть у вас останется сила духа, она еще будет, дух сам ушел, а сила еще некоторая остается, и ваше эго начинает творить всякие безобразия, и тогда вы попадаете в очень неприятную ситуацию. Вот это очень тонкая грань, которая отделяет силу Духа от силы вашего эго, который себе все это присвоил, эту грань нужно замечать. Порой заметить ее очень трудно. В свое время, как я уже рассказал, я не заметил и, естественно, поплатился за это, то есть все у меня сдулось. То же самое происходит и со многими другими людьми. И я вам расскажу, как произошло с той самой женщиной, которая была у меня на консультации, как она мне рассказала. Она мне рассказала такую э, историю. Она говорит, что когда я к нему приехала туда, в Бразилию, помимо того, что ее вел дух, она не сомневалась, что они будут вместе. Это близнецовые половинки, да, я не сказал, да, это близнецовые половинки. Она не сомневалась, что они будут вместе. Она не видела никаких препятствий, не чувствовала, все будет, все будет, все, все произойдет. Но когда она приехала, и они стали говорить на эту тему, чтобы быть вместе, и там есть, конечно, объективные причины, он женат, у него семья, но дух не видит этих препятствий. Ум знает, у него семья, дети, и это очень серьезные объективные причины на пути воссоединения близнецовых плавинок. Но Дух это не берет в расчет. Он вообще этого не замечает. И вот в какой-то момент она мне рассказывает, а я просто отслеживаю, и потом обратил ее внимание на этот момент. В какой-то момент она не осознала, не почувствовала вот этого переключения от силы Духа, к силе эго. Ее эго, как она сама выразилась, фигурально, конечно. Я, говорит, приставила ему пистолет к виску и сказала, ты будешь со мной. Ну, это фигурально, конечно, но вот как она рассказывала, литмотив таких отношений был. Именно такой. То есть возник вот этот элемент, определенный элемент определенного такого насилия, определенного. Она, конечно же, его там не заставляла разводиться или что-то еще. Но вот, этот, вот это энергетическое такое давление, когда взяло вверх эго, сослужило свою недобрую службу. Потом, через некоторое время, она осознала, что это было, в общем-то, не очень красиво, не очень хорошо. Но вот так вот случилось. Поэтому... Если вы осознаете, если вы чувствуете вот эту тонкую грань между силой духа и вашим эго, то это может быть для вас спасительным. Если вы отдаетесь, раскрываете силе своего духа, дальше следуйте за своим духом. И если вы почувствовали, что вверх начинает брать эго, вы должны это устранить. Этого не должно быть. Эго не должно вмешиваться в это, иначе оно все погубит. Есть еще другие истории, каким образом может проявляться тот или иной подвох в жизни человека, когда проявляется Дух. Я лично знаком с несколькими людьми, у которых яркая, очень красивая сила Духа. Я знаю этих людей лично. Я уж не знаю, насколько они сами осознают силу своего Духа, осознают, конечно, чувствуют, но насколько, в какой полноте, в каком масштабе, не знаю. Но должен сказать, что происходит такая вещь, человек сам пугается своей силой Духа. Этот испуг не безосновательный, он имеет под собой основания. То есть есть чего бояться а с помощью Силы Духа вы можете натворить очень таких больших дел всяких. И не только хороших, светлых, но и ненароком можете что-нибудь там и поразрушать, скажем так. Да? Человек сам боится силы своего Духа. Ему страшно. Ему страшно по многим причинам. Одна причина то, что вдруг... Прекращается его старая жизнь, его старые программы, они не нужны ему, они мелкие, вот такие малюсенькие, ему смешно на это смотреть, старое прекращается, а новых ориентиров пока что нет, и он как бы вот без гарантий, без страховок, без всего должен шагать, шагать, шагать вперед, и никто же не гарантирует ему, то есть ум ему говорит... Никто тебе не гарантирует, что ты добьешься успеха. А вдруг нет? Вот сейчас все старое потеряешь, а там успеха не добьешься. И что? Ты у разбитого корыта. Человек боится силы своего духа. Она слишком большая, она его пугает. Потому что там сразу же очень большие масштабы деятельности, жизни и так далее. Это первый момент. Второй момент встречается реже. Но, тем не менее, он встречается. И вот тут, вот тут конечно, тема очень тонкая и даже скользкая. Но не сказать об этом нельзя. Это нужно, об этом нужно говорить. Когда у человека резко, по каким-то причинам проявляется силы духа, этот человек может не выдержать этой силы, и он начинает чувствовать, что он реально как будто сходит с ума. Как это происходит, это довольно индивидуальный случай, я не буду всего описывать. Но он начинает опасаться за свое психическое здоровье. И не безосновательно. Иногда так получается. Но должен сказать, что это все-таки довольно редкий случай. Но тем не менее, иногда так получается. То, что называется, человек не держит поток. Поток гораздо сильнее. А его личной силы, он его не может держать. Поток его сносит, поток его начинает швырять из стороны в сторону. И вот опять при встрече с близнецовой половинкой и с родственной душой это люди испытывают в полной мере. Они, они так говорят, меня шиндарах этой стороны в сторону. Я как сдувающийся шарик. Как знаете, вот шарик надует, потом бросит, он сдувается, и вот так вот, вот хаотичное движение происходит. Человек не держит поток человек не может справиться с, с этой силой. Он ее боится, и он ее закрывает. Ну, правильно это или нет, в каких-то случаях это правильно. Потому что если не закрыть это, то действительно человек может психически пострадать, психологически пострадать. А с другой стороны, если вот так вот поток закрыть и поставить на этом, на всем жирный крест, и сказать, все, никогда в жизни, ничего подобного, больше в моей жизни не должно происходить никогда. Это страшно, не надо. Вот если вот так вот это сделать, то с моей точки зрения это неправильно. С моей точки зрения нужно к этому подходить следующим образом. Человек испытал силу своего духа, пусть он даже испугался. Человек почувствовал, что он, да, по факту, он не держит поток. Поток его швыряет из стороны в сторону. Но человек говорит себе, я подготовлюсь, я буду делать все для того, чтобы этот поток держать. Для того, чтобы а, мой ум был готов, моя психика была готова. Я буду делать, я буду подготавливаться к этому. Это правильный подход. Есть такие люди, они были у меня и на консультации, и на сеансах, почему я их знаю, потому что я с ними работал. Есть такие люди, у них прекрасная, очень большая, красивая сила Духа. У них очень красивый Дух. Но тут я должен заметить, что я вообще в своей работе не встречал некрасивых Духов. Вот то, что я называю Дух, такая высшая, вот эта мощная структура, она у всех очень красивая, очень красивая, и она у всех разная. Я об этом чуть позже расскажу. Но бывают такие люди, у которых, ну вот особенно красивый, ну с моей точки зрения, конечно же, естественно, тут личное предпочтение, с моей точки зрения очень красивый дух. И мне бывает очень-очень горько, очень горько, когда люди недооценивают этот дар, Свой. Или даже не воспринимает его всерьез, а думает, что это ну какое-то помутнение, что ли, что-то нашело на меня такое. В общем-то, я-то по жизни-то не такое вроде, да, но вот у меня внутри такой дух мощный, наверное, что-то мне показалось, как это иллюзия. Мне очень горько, когда люди отказываются от своего духа. Если человек не знает его, этот дух, ну, тут как бы. Ну, не знает и не знает. Но когда э, человек знакомится со своим духом, он видит его во всей красе, а потом отказывается, и начинает заниматься в жизни, ну, всякой ерундой, какими-то мелочами. Мне это горько, очень горько. И я со своей стороны, э, конечно же, говорю, говорю человеку напрямую, что у него мощный, сильный дух, вот такой и такой, что можно, можно вот так и вот так жить с этим. А человек от этого отказывается, то у меня, конечно, горько. И порой вот даже так получается, что я хочу больше помочь человеку, чем он сам себе хочет помочь в этом отношении. У меня гораздо большее желание, чтобы его дух проявился или начал проявляться, чем у самого человека. Такое бывает. Что еще в связи с этим нужно сказать? А, в самом начале я рассказал, это действительно все так и есть, как я рассказал, но я рассказал упрощенно. Естественно, в часовом видео это невозможно все а, рассказать во всех подробностях, во всех нюансах. Об этом я буду говорить, и это мы будем практиковать а, на обучении в проекте «Единство». Если кто-то не знает, то можете посмотреть, вот а, есть сайт. Здесь, наверное, ссылка будет в видео. Необходимо дух не только раскрыть, не только его осознать и не только принять. Этого недостаточно. Дух необходимо очищать. Очень часто, я думаю, что практически всегда, когда проявляется сила духа, у человека, когда проявляется его дух, моментально слетаются различные энергетические паразиты. Что это за паразиты, опять-таки, подробно будем рассматривать на программе обучения. У них есть имена, у них есть свои характеристики, они по-своему действуют. Будем их рассматривать, этих паразитов. Если человек не осознает, что к его духу присосался паразит, то очень быстро, очень быстро, этот паразит разрастается в масштабах, то есть он энергетически очень-очень-очень такой прямо жирный становится, да? И этот паразит начинает владеть и управлять человеком. Не дух уже, а этот паразит. Вот так это происходит, неоднозначно. А можете, может кто-то сказать, как может какой-то паразит быть больше, чем дух? Паразит не может быть больше, чем дух. Он может быть очень большой, но дух еще больше, еще сильнее. Но человек всегда обладает правом выбора. Человек всегда может выбрать либо по одной дорожке пойти, либо по другой. Либо ему дальше откликнуться в своей жизни идти и дальше откликаться на свой дух, либо ему сотрудничать с его паразитом. И, к сожалению, очень часто человек выбирает сотрудничество с паразитом. Почему? Потому что на планете Земля такая ситуация, что этих паразитов полным-полно, кишма кишит. И нет в этом никакой тайны, нет в этом никакого открытия. Все люди, которые темой этой интересуются, они это прекрасно знают. И многие видят. Мы часто на наших ретритах, очень часто, ну как часто, всегда, всегда наблюдаем, как эти паразиты действуют в жизни того или иного человека. И человек может дойти до очень существенных высот духовного развития. Очень большие высоты духовного развития. И может показаться, ну я теперь-то с этой высоты я не упаду, никуда она от меня не денется. Такое внутри ощущение, что ты взял эту высоту и больше теперь никогда с нее не свалишься. Что меня может столкнуть? Там человек чувствует огромную силу. И это не иллюзорное представление, это представление имеет под собой самые реальные обоснования. Но вдруг появляется паразит, и с одной стороны очень быстро, вот так по щелчку пальца присасывается, да, а с другой стороны очень медленно, незаметно уводит человека в сторону, в сторону, в сторону, в сторону, в сторону. Через несколько недель, через несколько месяцев человек себя обнаруживает сдувшимся. Он уже не чувствует свою силу духа. Он уже не чувствует этих сияющих вершин духа. Он возвращается либо к своей прежней жизни, которая у него была до того, либо что-то очень похожее на его, на его прежнюю жизнь. И со временем он начинает вообще даже сомневаться, а было ли что-то в моей жизни такое вот, или это мне все показалось, или это все какая-то иллюзия что есть духовное развитие, что есть безусловная любовь, что есть божественные различные состояния. Может, это все мне показалось? А показалось, не показалось, да ну и её, какая разница? Все люди живут нормальной жизнью, и я буду жить, как и все. Вот к чему приводит незнание, непонимание. И когда человек не чувствует, что к нему присосался паразит, и высосывал у него энергию. И постепенно-постепенно увел его с канала духа, энергетический канал его духа. Он переключил его канал на какой-то другой эгрегор. Вот на обучении будем. Я буду рассказывать, какие эгрегоры, как происходит подключение, переподключение. Как все это возникает у человека. И все, человек теряет свою силу духа остаются воспоминания, остается часто остается какая-то грусть, потому что вот что-то было, но ничего, его очень быстро утешат окружающие, они очень быстро дадут ему понять, что все люди живут вот такой вот жизнью вот обычной. И ты тоже можешь жить и преуспевать, можешь делать карьеру, бизнес, можешь удачно выйти замуж, удачно жениться, много-много чего еще можешь. Но в этом во всем не будет духа. В этом во всем не будет той невероятной, уникальной, восхитительной, прекрасной силы, которую, как я вначале говорил, ни с чем не сравнишь. Не сравнишь силу духа, его сияние, его мощь, не сравнишь ни с чем из внешних достижений. Любые внешние достижения по сравнению с силой духа – это мелочь. И если человек все таки подался на влияние паразитов и скатился вниз, то, конечно, потом ему подниматься будет сложновато, будет подниматься трудно. Но, тем не менее, возможно. Если вы осознали, что вот такая история с вами приключилась, что вы были... Когда-то на этих сияющих вершинах, а теперь вы вновь упали. И теперь опять жизнь стала картонная, плоская. Есть такое выражение, Кен Уилбер, основатель интегральной психологии, он ввел термин «флетланд», то есть плоская страна. Вот когда плоскость есть только, вот вы чувствуете вот этот флетланд. Все становится плоским, неинтересным по большому счету, бессмысленно, Ну, просто вот, просто какая-то тягомоть, какая-то серая повседневность. Особенно ярко это чувствуют те люди, которые встретили близнецовую половинку или родственную душу, они испытывали это невероятное, эти невероятные высокие состояния, испытывали состояние, когда раскрывалась сила их духа. Но потом, Вследствие различных причин, часто это причины личного характера, что человек сам закрыл себе тему любви, он сказал, все это бесполезно, все это ни к чему не ведет, если нет никакого воссоединения, если вот он женат или она там замужем, мы не будем вместе, ну и не надо вообще все это. И все это закрывает, и тут же бухается на повседневный план, сознание его резко сужается, и он возвращается к своей прежней жизни. И такие люди нам периодически пишут с оттенком горечи, с оттенком грусти, сожаления. Они пишут, да, я упал, я сорвался, я вот не знаю, что делать. И иногда в этом письме э, сквозит э, просьба такая, а что же делать, как же мне вновь подняться? А иногда просто принятие своей участи, доли такой Они говорят ну ничего не поделаешь ничего не поделаешь все равно он там замужем женат мы уже не общаемся ничего этого нет значит нет никакого смысла конечно каждый выбирает для себя тут никто не может говорить что одно правильно другое неправильно вы знаете нужно вот так вот так делать. каждый просто выбирает для себя то что для него более подходящее но я могу сказать Наверное, уже в миллионный раз повторюсь, что встреча с родной душой, с близнецовой половинкой, с родственной душой в первую очередь, в основном, это встреча ваших душ, и это пробуждение вашей души, и в том числе пробуждение вашего духа. Это огромный, колоссальный дар, который вы можете принять как таковой, независимо от того, будете вы вместе или нет. Без связки тому, что будет у вас воссоединение или не будет воссоединения, есть шансы или нет шансов. Эта встреча для вас, для вашей души, для вас лично, для вашей личной души в первую очередь. И если вы этот дар, дар этой встречи принимаете, то вы можете дальше идти к совершенно другой э, тропой, совершенно другим путем. Не путем повседневных, иллюзорных ценностей, когда купи одно, купи другое, третье, ну и так далее, да? То, что в общем-то по-настоящему человека не удовлетворяет, а идти путем духовным, то, что называется. Раскрывать и реализовывать духовные сокровища, обогащая свою жизнь, когда ваша жизнь – не флатланд, не плоская, а она имеет глубину, она имеет высоту, она расцвечена различными красками, звуками, когда вы чувствуете жизнь. Все это происходит только когда человек идет на самом деле духовным путем. Что такое идти духовным путем, я сейчас не буду рассказывать, сегодня не эта тема. Я хочу завершить свой сегодняшний рассказ по поводу силы Духа. Дух раскрывается в нас часто, совершенно неожиданно, без какой-то подготовки. Это дар. Иногда Дух раскрывается в нас, когда мы находимся в очень критической, кризисной, безвыходной ситуации, когда наш ум отключился, наши эмоции уже исчерпали себя, и тогда на поверхность выходит ваш дух. Либо ваш дух может раскрыться тогда, когда вы к этому стремитесь. Когда вы вспомните, может быть, сейчас вы смотрите это видео и вспоминаете, что у вас в жизни было это, ваш дух раскрывался, и тогда ваша жизнь становилась великолепной. Она становилась и волшебной, и сильной, и яркой, а Духотворенной, она становилась настоящей, мощной жизнью. И вы об этом вспоминаете, что у вас когда-то было это, раскрывался ваш Дух. И вы можете идти к раскрытию своего Духа осознанно. Вы можете идти к раскрытию своего Духа, целенаправленно, вы будете знать, что именно к этому вы идете. То есть вы не просто будете ждать, когда это случится спонтанно. Да, это дар, это бывает. За этот дар нужно безгранично благодарить. Это колоссальный дар. Но если вы будете заинтересованы, вы можете идти осознанно и целенаправленно к раскрытию своего духа. Вы можете построить, перестроить свою жизнь таким образом, чтобы каждый ваш день... Иногда, может быть, каждый час приближал вас к раскрытию вашего духа. Вы будете делать в повседневности такие вещи, которые будут способствовать раскрытию вашего духа. И не будете делать тех вещей, которые ваш дух угнетают, которые ваш дух не приемлет. Какие-то мелкие, недостойные вещи не будете делать. Вы можете так построить свою жизнь, чтобы она шла в направлении раскрытия духа. И с каждым разом, скажем, там, скажем, скажем месяцем или с каждым годом вы будете чувствовать, что ваш дух все больше и больше раскрывается, и ваша жизнь становится все мощнее, все ярче. И на это направлено обучение в проекте Единства, чтобы активизировался, раскрывался ваш дух и чтобы он реализовывался. Потому что, когда люди слышат раскрытие души, пробуждение души, раскрытие духа, вот, да, то часто это воспринимается усеченно, однобоко, что это только какие-то а, такие экстатические переживания, состояния, которые можно достичь в медитации, в различных практиках. И вы можете сказать, да это я все достигал, все это я знаю, все это я пробовал, нормально, все отлично, хорошо, нет проблем. Но самое главное, с чего я начал свой рассказ, и потом я приводил некоторые примеры, и сейчас хочу особо подчеркнуть. По-настоящему Дух раскрывается только в действии. В реальном действии, вот здесь, в повседневности, или еще в каких-то делах, может быть, там, в героических делах, но тем не менее, а в действии. Не то, что вы испытали в медитации или в какой-то практике, допустим, там он а в трансовом дыхании мы проводим, да, человек может это испытать, или еще в каких-то мощных трансперсональных глубинных техниках. Все это происходит, раскрытие духа. Как бы испытал, увидел, почувствовал, сказал, фух, и все на этом, да? Нет. Чтобы по-настоящему дух не только проявился, но и был с вами в вашей жизни, он должен действовать, и должен действовать как можно чаще. И это всегда определенное преодоление. Преодоление границ своего ума. Преодоление границ своего восприятия, что это невозможно, что так не получится. Вы просто делаете, постоянно делаете шаги. Шаг, еще один шаг, другой, третий. Со временем это превращается в привычку, это становится стилем вашей жизни. Вы чувствуете в себе все больше и большую силу. И а, приходит такой момент, когда перед вами возникает какая-то задача, но большая задача, какая-то серьезная задача, тяжелая, и вы рады этому. Вы рады, потому что знаете, чувствуете, что вот здесь сила вашего духа развернется прямо по полной, очень сильно, очень ярко будет проявляться. Вы рады таким событиям в своей жизни, которые ставят перед вами определенную высокую планку, которую вы до того еще не преодолевали. Вам это интересно, у вас появляется азарт. Со временем это становится другим образом жизни. Тем образом жизни, который можно назвать путешествие духа или а, как-нибудь еще путешествие раскрытия духа, проявления духа, когда вы а, постоянно развиваетесь, постоянно расширяетесь. Ну вот я как-то вот все пытаюсь подобрать какие-то слова, выходят все равно стереотипные всем известные слова. Ну без них, наверное, никуда. Развитие, расширение сознания, расширение поля деятельности. Я бы очень хотел пожелать вам, уж захотите вы или нет, я не знаю, но я хочу пожелать вам, чтобы вы почувствовали этот вкус, особенный вкус, когда постоянно но если не ежедневно, то, -то как-то периодически раскрывается ваш дух, вы чувствуете это раскрытие, и чтобы вы привыкли к этому, заразились этим в хорошем смысле этого слова, и не захотели от этого больше отказываться, чтобы это было самое главное в вашей жизни, вот это я хочу, очень хочу вам пожелать сегодня.